Привет и добро пожаловать в компьютерную грамоту. Сегодня мы с вами поговорим о такой вещи, как сортировка в документах Excel, как можно сортировать и использовать фильтры. Также заходите на наш сайт pcgramota.com, это сайт онлайн-курсов. Здесь есть много всего интересного, какие-то курсы платные, какие-то бесплатные. Также посетите наш сайт pcgramota.ru, это наш блог в текстовом варианте, а также в видеоуроке. Здесь много всего можно найти. Итак, Excel. Слова и фразы семантического ядра. Это у меня текстовый файл, тестовый, присланный одним из моих учеников. У меня есть какой-то набор колонок и какие-то данные. И, допустим, мне нужно произвести сортировку. Допустим, я хочу отсортировать слова и фразы по алфавиту. Я выделяю первую ячейку. И иду в меню «Главное», нахожусь здесь справа «Сортировка и фильтр». Я могу сортировать по возрастанию, либо по убыванию. Отсортировал раз, отсортировал два. Давайте вернем исходные значения. Здесь очень смешно было сделано. А здесь у меня почему-то вместо цифр стоят формулы. Давайте мы их уберем и заполним по-человечески автозаменой. Точнее, автозаполнением. Так будет гораздо нагляднее. Итак, еще раз. Строка и сортируем ее. Автоматически сортируются не только содержимое здесь этого столбца, но и соответствующие ему ячейки соседние. То есть, они вместе с ними переезжают. Собственно говоря, классическая сортировка в таблице. В любой момент мы можем отсортировать в любую сторону. Если хотим вернуть исходное положение, мы сортируем по самому первому столбцу, который чаще всего как раз за некую нумерацию и отвечает. Как раз за одно удобно потом вернуть потому то состояние, такое было изначально. Далее мы с вами, допустим, хотим использовать фильтры. С фильтрами гораздо интереснее. Фильтры, для чего нам пригодятся у нас, могут быть повторяющиеся данные с вами в каких-то ячейках. В моем случае у меня есть повторяющиеся данные в графе частотность и в графе конкурентность. Я могу сделать выборку только по интересующим меня данным, все остальное просто взять и скрыть, потому что оно для меня может быть сейчас не актуальна. Аналогичным образом я выделяю самую верхнюю строчку, иду сюда же с сортировкой и фильтр и выбираю блок фильтр. Обратите внимание, сразу у всех моих элементов появились вот эти э, значочки, которые как раз и работают с фильтром, плюс дополнительно здесь же теперь сортировка, что гораздо удобнее. Как работает фильтр? Во-первых, вот у меня все элементы, которые есть в, в моем столбце. В данном случае разнообразие небольшое, их всего три. Я кликаю, оставляю те, которые мне нужны, нажимаю ОК, все остальное фильтр у меня скрыл. Они никуда не пропали, они в документе есть. Я вижу, что у меня нумерация даже строк не совсем обычная, она даже цвета другого стала. Я всегда могу этот фильтр отменить, либо поменять на какую нибудь другой. Допустим, вот так вот сделаю. Аналогичным образом я мог бы применять фильтры и для этой строчки тоже. Также фильтры, если вы используете цветовые гаммы в вашем документе, фильтр можно использовать, точнее, сортировку можно использовать по цвету. Дополнительно, дополнительно для сортировки. Иногда требуется сделать сортировку по двум строчкам. Ну, Допустим, я сделаю сортировку по зеленому цвету. Начинается зеленый, потом какие-то другие цвета. И здесь у меня в произвольном порядке все остальные штуки построились. Ну, в данном случае я вижу, что у меня вот эта колоночка идет э, по убыванию. То есть здесь за меня Excel додумал. В принципе сделал неплохо, но если я хочу сделать по другому, я иду в сортировку и выбираю пользовательскую сортировку. Здесь, ну, во-первых, я могу удалить ту сортировку, с которой я сейчас работал, либо изменить ее, но более важно, это я могу добавить так называемый новый уровень сортировки. И сказать, что сначала у меня будет сортировка по вот этому столбцу. Далее я возьму соседнюю ячейку и буду сортировать уже по ней. Скажу, что теперь у меня давай, пожалуйста, по убыванию. А точнее, они были по убыванию. Ну, соответственно, да. Тогда мы делаем по возрастанию. Все. Порядок изменился. Давайте я все отменю э, назад до того момента, как мы фильтры добавили. Как с этим удобнее работать? То есть, э, в принципе. Вообще крайне желательно, когда у нас таблица организована в логическую таблицу То есть сейчас это визуальная таблица, у которой есть какие-то края Но с точки зрения работы для Excel это пока что просто не очень связанные ячейки Хотя когда мы добавили фильтры, по сути мы связали их в некое единое целое Значит лучше, если мы все это делаем Клавиши Ctrl-L мы можем выделить всю нашу область заполненную. Пойдем опять же в меню «Главное», выберем «Форматировать как таблицу». Во-первых, здесь огромное количество хороших стилей для работы с таблицами. В частности, очень часто требуются вот эти чересстрочные. Мы выбираем любой доступный вариант, который нам нравится. И что важно, мы смотрим, чтобы у нас здесь была галочка таблицы с заголовками, если конечно они у нас есть. Если у нас их нет, то мы галочку проставим, у нас добавится новая строка и будут с названиями они столбец 1, столбец 2 и столбец 3. Добавляем. У меня применился стиль, который я выбрал, этот стиль в любой момент я могу поменять. Но что важнее, у меня добавились как раз те самые фильтры. То есть в принципе то же самое, что мы смотрели до этого, но мы их сразу получили на шаг ближе, что называется, за одну таблицу сделали более симпатичной. И вот все оно у меня под рукой. Здесь есть дополнительные фильтры, можно по каким-то числовым значениям делать, допустим, я выберу значения все, которые больше, допустим, какого-то числа, допустим, больше 80. Вот здесь могут быть сложные условия, то есть и, да, содержать еще одно условие, либо или, то есть если и я могу сделать какой-то промежуток, то есть больше одного числа и меньше, скажем, другого числа. И у меня покажется промежуток, всего остального нету. То есть более сложные фильтры, так называемые числовые, также можно использовать, посмотреть, как они работают. Я могу вернуть все обратно и увидеть в изначальном варианте. Вот такая тема фильтров, оставьте, пожалуйста, комментарии, напишите, насколько эта тема для вас оказалась понятна и смогли, смогли ли вы применить эту тему в своих конкретных примерах, случаях, для которых вы, собственно, и смотрели этот урок. С вами был Михаил Компьютерная грамота. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И посещайте наши проекты pcgramota.ru и pcgramota.com. Всего вам доброго!